Насчет именно счет коров, потому что, оказывается, они только ели, да, да. они на вместо лошадей, которых забрали на фронт. У нас никого не было, у нас всех и лошадей на фронт взяли, mm -hmm. и мы все в основном работали на коровах и на быках. Mm -hmm. Очень mm -hmm. они у меня послушные были, очень они у меня хорошие были, мы понимали друг друга. И у меня эта идея очень давно, когда у нас был Волков, я к нему все хотела сходить на, на прием. Почему, думаю, лось поставили, козий парк поставили? А почему моему рогатому нету? Они у меня заслуживают. Они у меня заслуживают с большой буквы. Я всю жизнь в душе держала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 Мероприятие вообще устроили, хорошая э, идея. Спасибо организаторам.